Ну, запись идет. Да. Несите швабру. Доброго всем дня. Добро пожаловать в кулинарное шоу от пиццерии Фредди Фосбера. Мое личное пожелание для вас ⁇ это вам остаться дома и смотреть шоу во время коры... Этот раз мы приготовим спагетти с прикадельками. Фредди, ты должен был сказать провода с глазными яблоками. Ох, на этот Фредди. раз мы приготовим провода с глазными яблоками. Так что же нам нужно? Провода. Следующее. О, у меня кое-что нужно сказать. Тут не нужно что-то уварить или жарить. Холодная еда равняется хорошей съедобной пищей. Глазные яблоки. Это наш склад эндозапчастей. И я снимаю все на телефон Буни. Что здесь происходит? Я не думаю, что вы точно будете это есть, но все возможно. Кто знает, спросите у себя. Разве поедание эндоглаз не является актом каннибализма? Нет. И по причине того, что они сломаны. Следующее. Соус. Если честно, то это масло. Итак, позволим эксперту выдвинуть свое мнение. Знаете что? Я даже не чувствую вкусов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и кликайте на колокольчик для получения уведомлений. Озвучено Скрим.